Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поделиться с тобой одним интересным отчетом, который каждую неделю публикует компания CoinShares. Это аналитическая компания, которая занимается криптовалютами уже много лет. И состоянием на апрель этого года они управляли цифровыми активами на сумму около 5 миллиардов долларов. При этом нужно отметить, что год назад эта сумма достигала только миллиарда долларов. Поэтому, как мы видим, компания активно наращивает свои позиции и среди ее клиентов все больше и больше крупных инвесторов отчет о котором сегодня пойдет речь показывает конкретно что делают институционалы прямо сейчас с криптовалютами из каких монет они выходят а какие наоборот активно накапливают важно понимать какие альткоины являются их любимыми так как они до сих пор держат их и вкладывают в них свои деньги поэтому об этом я и хочу поговорить сегодня я буду очень рад если ты поддержишь мою работу лайком это всегда очень мотивирует правда я Хочу начать с очень интересного сдвига на криптовалютном рынке, который произошел за последние полгода практически незаметно для многих. Давай сравним рынок сейчас, когда биткоин снова достиг отметок выше 60 тысяч долларов, с тем рынком в апреле этого же года, когда биткоин впервые достиг 60 тысяч. Ведь с тех пор произошли очень интересные изменения, которые могут о многом нам рассказать. Давай посмотрим на топ 10 криптовалют в апреле 2021 года. Он очень сильно отличается от того, что мы видим сейчас. Мы видим, что биткоин, эфириум и бинанскоин тогда занимали первые три места, точно так же, как и сейчас. Но если мы посмотрим на цены и рыночные капитализации, то увидим, что все очень изменилось. Так, например, в апреле биткоин стоил 60 тысяч долларов, при этом эфириум стоил чуть более 2 тысяч. Сейчас же, когда биткоин стоит около 60 тысяч долларов, эфириум стоит уже 4 то есть, эфириум начал дорожать быстрее биткоина. Биткоин с апреля, конечно, тоже вырос на 2000 долларов, но эфириум вырос в два раза. Мы видим, что в топ-10 сейчас влезли некоторые новые монеты, которых в апреле в топ-10 еще не было. Solana, Dogecoin, USD Coin, Litecoin, Uniswap и Chainlink выпали из топ-10 за эти полгода. О чем это говорит? Большие деньги, а также и розничные инвесторы сейчас хотят больше инвестировать в рискованные криптоактивы в лице альткоинов, чем в биткоин. Значит, эфириум и кардана сейчас для крупных инвесторов выглядят привлекательнее, чем биткоин. Это и приводит нас к тому самому отчету, которым я хочу с тобой сегодня поделиться. Этот отчет подтверждает все наши наблюдения, когда мы сравнивали рынок с состоянием полгода назад и состоянием на сегодня. Первое. В этом отчете указано, что за последнюю неделю CoinShades наблюдал 80 миллионов долларов инвестиций в криптовалюту от своих крупных инвесторов. Что показывает этот отчет? Это то, что любимыми монетами институционалов являются... Биткоин, кардана и Полкадот. Кстати, как раз таки и у биткоина, и у Полкадота, и у кардана ближайший месяц ноябрь окажется очень насыщенным в плане событий. Например, биткоин ожидает первое масштабное обновление за 4 года от о котором мы уже говорили. Очевидно, что биткоин всегда остается одним из популярнейших направлений для криптоинвесторов. Так, например, в Коиншелс уже 5 недель подряд, как мы видим из отчета, биткоин наблюдает большие вливания крупных инвесторов. Значит, крупные инвесторы CoinShares привлекаются биткоином больше, чем остальными криптовалютами. Что ж, это вполне ожидаемо. Но интересно то, что полка Dot и Кардана занимают второе и третье место, соответственно, в этом списке самых любимых криптовалют крупных инвесторов CoinShares. В этом есть смысл, ведь у полка Дота уже вышла серия объявлений о грядущих изменениях в экосистеме полка Дот. Например, вот-вот будут запущены полка ДОТ парачей на аукционы. Когда-то мы говорили о них более подробно, поэтому не будем сейчас на этом останавливаться. Идея в том, что для этих аукционов нужен токен DOT, который участникам придется купить, что, конечно же, приведет к росту этого токена, ведь давление покупателей возрастет. Эти аукционы будут запущены уже 11 ноября С 11. 11 ноября каждую неделю будет один порачай на аукцион. С 23 декабря же порачай на аукционы будут проводиться раз в две недели. Если что, ребята, сообщество Полкодота работало над запуском этих аукционов 5 лет. Так что да, 11 ноября для Полкадота большой день. И поэтому, готовясь к нему, Полкодот даже представил фонд в размере 770 миллионов долларов или же около 19 миллионов DOT. Эти деньги, по словам создателя Полкадота Гавина Вуда, будут направлены на совершенно и обучение экосистемы Polkadot в преддверии аукционов. Некоторые биржи уже заявили о том, что поддержат эти аукционы. Например, Binance поддержит предстоящий аукцион парачейн слотов Polkadot. Поэтому неудивительно, что институционалы сейчас считают именно Полкодот второй своей любимой криптовалютой или первым своим любимым альткоином. И поэтому я тоже настроен позитивно по отношению к Полкодоту, но дело в том, что он уже немного вырос. Чего не скажешь про кардана. Если говорить про третью самую любимую монету инвесторов Coin с кардана, то она вызывает во мне еще больше позитива, чем Полкодот, потому что после коррекции от своего исторического пика она вообще практически никак не двигается. Она находится вот в этом коридоре, в котором и нашла свою линию поддержки снизу и свою линию сопротивления сверху. И в этом коридоре мы торгуемся практически с конца сентября, то есть уже месяц. И тем не менее, заметь, Cardano является третьей самой популярной криптовалютой институциональных инвесторов CoinShares. Если отталкиваться от этого еженедельного отчета, кардана это второй самый любимый их альткоин. В него за неделю было вовлечено больше всего инвестиций. Так почему же цена кардана болтается в коридоре, а институционалы ее накапливают в этой зоне? Этот вопрос привел меня к простому ответу. Многие розничные инвесторы после ралли кардана с 70 центов до 3 долларов ждали 5, 10 и даже 20 долларов за кардана, а получили вместо этого вот эту длительную тягомотину в этом коридоре. Это значит, что многие из этих инвесторов просто-напросто потеряли веру в кардана, и поэтому они переходят в другие проекты. Например, в эфириум, не зря же он вырос в два раза с апреля этого года. Но, когда мы наблюдаем за крупными игроками, мы видим размеры транзакций, большинство из них преодолевают порог в 1 миллион долларов, исходя из этого отчета. Это значит, что эти потоки денег в кардана приходят именно от крупных инвесторов, а не розничных. Не у каждого розничного есть 1 миллион долларов. Также у Кардана было много позитивных объявлений на недавней конференции Cardano Саммит. Например, вот одно из них. У них появился новый фонд в размере 100 миллионов долларов, который будет использоваться для финансирования стартапов и компаний, что будут строиться на блокчейне Кардана. Кроме этого, Кардана теперь принимается на Travela.com. Travela.com – это booking, где можно заказывать билеты или бронировать отели, например. Trevela.com работает с двумя миллионами объектами, а это более 230 стран по всему миру. Интересно то, что если ты оплачиваешь бронь в криптовалюте через этот сайт, то получаешь 40% скидки, что дает преимущество. Поэтому принятие кардана на Travela.com – это большое событие именно для кардана и ее популяризации. кардана за прошедший месяц также провела хорошую работу в плане заключения новых партнерств. Например, теперь она работает между вместе с Dish Network, а значит телекоммуникационная сеть будет использовать блокчейн Cardano, что тоже способствует массовому принятию этой криптовалюты. И наконец, создатели Cardano 26 сентября у себя в Твиттере объявили о сотрудничестве с Chainlink. Это сотрудничество поможет разработчикам Cardano создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения на Cardano, что очень актуально, ведь совсем недавно в сети Cardano стало возможным создавать смарт-контракты. Эра Гогуэн началась. Все эти объявления стали публичными на кардана саммите 25 и 26 сентября. И интересно, что все эти события также никак не повлияли на цену кардана, которая так и топчется в этом коридоре. Но институционалы при этом, исходя из этого отчета, накапливают кардана. Это второй их самый любимый альткоин после полка Дота. И третья самая любимая криптовалюта после биткоина и полка Дота. Даже эфириум не пользуется такой популярностью сейчас. Это подтверждает не только отчет CoinShares, но также и Grayscale фонд, где, как мы видим, Кардана является третьим самым крупным активом, то есть третьей самой популярной криптовалютой среди инвесторов Grayscale после биткоина и эфириума. И последнее, что я хочу добавить. Я следил за отчетами 6 уже около 9 недель. И последние 7 недель с каждой новой неделей Cardano и Polkadot остаются теми альткоинами, которые постоянно видят приток денег от крупных инвесторов. Другие же альткоины, Solana, Ripple, Binance, Litecoin и даже эфириум за это время видели не только притоки, но и оттоки капитала. Интересно, не так ли? Институционалы продолжают накапливать Polkadot и Cardano последние 7 недель.